Следующий спикер, тоже из Витебска. Из... Александр, здравствуйте. Добрый, добрый, день. добрый вечер. Да, у вас сколько. Вы где сейчас находитесь, Александр? Сейчас третий, у нас час 30 дня. 30, да, у нас уже полдесятого почти. Да, учная да. погода. Я, видимо, сегодня последний, да? Да, да, последний, потому что. Но, но не как это, last but not least. Потому ну, что нет. много людей, особенно вот, когда я начал вести ТикТок, много все спрашивают, как школьнику поехать учиться там, в США, все прям мечтают. Это был самый частый вопрос, и когда вот, я придумал, идея пришла провести такую конференцию, я подумал, что нужно вот, обязательно тебя пригласить, чтобы ты рассказал, реально ли вообще уехать школьникам в США, поучиться. Как, с каким бюджетом реально это и как вообще это все происходит? Да. Конечно, реально. Спасибо, Сергей, за приглашение. Добрый вечер всем. Uh, спасибо большое, что подождали и uh, решили послушать. Uh, сегодня суббота, да, мы такие на расслабоне, поэтому все не без галстука, все неофициально. Надеюсь, uh, вы что-то сегодня новое узнали или узнаете еще. Uh, меня зовут Александр, да. Я. Сергей, на самом деле, тоже, а, тоже, я не знаю, кто еще, но я родился в Вене, и пригерман был до тебя, и говорит, что... Я пропустил, да? Да, вот, да, и... да, Мы земляки, значит, да. А -а -а. Я тоже из Витебска, потом, когда мне было 15 лет, я поехал в программе обмена, как раз в Америку, и которая изменила всю мою жизнь, на самом деле, и сейчас так получилось, более судьбы, то, что как раз я предлагаю именно эту программу для, точнее, наша компания предлагает эту программу для школьников. Вот, я работаю на организацию, которая называется um, Student Management Group и мы являемся одной самой крупнейшей и, наверное, одной самой старой организацией по, именно по обмену студентов, по программе обмена студентов в США. Uh, каждый год мы принимаем около четырех тысяч школьников 45 разных стран. Uh, на эту компанию я работаю еще с 2003 -го года, поэтому uh, у меня есть пару лет опыта и... Кажется, я уже все слышал, все, что возможно, на самом деле, когда работаешь с подростками от 12 до 18,5-19 лет, каждый год они что-то новое придумывают. Да? Вот. На самом деле, как вот Сергей сказал, это все возможно. Приехать в Америку, поучиться там, семестр, год, два, три, все зависит от вас. Uh, программы есть разные, у нас 8 разных опций. Uh, По-моему, начинаю, примерно, если не ошибаюсь, только там от 7 тысяч, да, где-то так, в год до 60. Вот, поэтому на любой каприз. Есть программа, например, вот одна из самых популярных программ, которая у нас есть, это программа J1 Public. Um, это называется программа обмена, государственная программа. Почему она государственная? Потому что uh, <coughs> ребята прилетают в Америку и живут в семьях волонтерах. И они не выбирают, куда они едут. Они могут оказаться где угодно, это как лотерея на самом деле. Вот. И это одна из самых доступных вообще программ, которые существуют в мире. Навряд ли вы где-то найдете такую, такую так сказать, бюджетную программу, когда ребенок может приехать в Америку учиться на год. Вот, то есть где-то вы сможете, если у вас бюджет примерно, скажем, там 9-10 ну тысяч, это просто идеально, и этого будет достаточно уже и на билеты, на личные расходы тоже, и на питание, и на семью, и на школу, вот, и так далее. Вот Наша задача с нашей стороны, что мы делаем? Когда к нам школьник подает на эту программу, у школьника должно быть примерно с 14 до 18,5 лет, средний уровень английского языка, он подает анкету, что в принципе тоже довольно просто, анкета у нас онлайн, школьник может заполнить ее на телефоне, сейчас настолько все просто. Что мы предоставляем? Это семья проверенная семья, причем два раза представителя посещают одну и ту же семью, пишут доклады, мы проверяем криминальную историю каждого члена семьи от 18 лет и старше, даже если у кого-то будет штраф за превышение скорости, мы об этом будем знать. Также мы составляем, составляем доклад, они фотографируют дом, проверяют, всю семью на самом деле. Вот. Мы предоставляем школу, местную государственную школу. Также будет местный представитель, который будет смотреть за ребятами в течение программы. И если у них какие-то будут вопросы, там проблемы, они всегда могут обращаться. Страховка, медицинская страховка, которая покрывает до 2 миллионов на самом деле. И, как вы представляете, так у нас 4 тысячи школьников. По крайней мере, до этого года было каждый год. Конечно, мы... у нас очень хорошая страховка. Вот. И а, трансферы то есть, когда ребят приезжают в аэропорт, мы их отвозим семью, а, питание два раза в день а, по будням, а, ребята платят за свой ланч в школе и три раза на выходных. И, естественно, там 2-4 часа в сутки помощи, если необходимо. Вот. То есть, а, так как это государственная программа и наша организация подправительственная, мы отвечаем за каждого школьника, который прилетает в Америку. И если что-то, не дай бог, с ним случится, это будет наша ответственность. То есть у нас будет проблема перед американским правительством. Поэтому в наших же интересах делать все возможное, чтобы у школьника была хорошая программа. Ну, Саша, ты сказал, что школы они не выбирают, но я знаю, есть американские школы такие плохие, да? То есть там наркотики, стреляют, там бандитские районы, банды. То есть такие вы же не отправляете в школы, правильно? То есть все-таки... Они хоть и не выбирают, но они поедут в нормальную школу, то есть рисков, что попадут там, где банды. Ну Просто да. я видел, знаю, такие районы есть, там опасные, даже в США. Есть... есть, конечно, а... везде есть свои районы, в каждом городе, да, естественно. Да, да, да. Конечно, есть резонансы, когда что-то происходит. Смотрите, эм, наша компания работает с 80 1982 года, и... Э, э, Конечно же, это же в наших интересах, чтобы ребята находились в безопасных школах, потому что нас могут закрыть. Но, естественно, мы не хотим, мы хотим продолжать работать. Большинство всех наших школ, в которых мы работаем, это те школы, которые берут наших школьников уже последние 20-30 лет. То есть это все проверенные школы. Конечно же... Мы не знаем, что может случиться там сегодня или завтра. То есть, конечно, нет стопроцентной гарантии. То, что может случиться, скажем, в Минске, может случиться, скажем, где-то еще. да. Вот. Но а, мы делаем максимальную, так сказать, а, работу, чтобы ребята были в безопасности. И а, в семье, и в школе, естественно. Вот. Когда я проходил эту программу, я попал в совершенно маленький городок, назывался Фармингтон, Миссури. Это вот такого размера, там буквально несколько тысяч человек. Миссури, где этот Миссури был, да? И я прилетел в Сент-Луис, и там еще нужно из Сент-Луиса было где-то час-полтора на машине ехать. Чем мне там понравилось? Это маленький городок, и, а, а, такие как я, был всего еще один парень из Германии. Все остальные все были американцы. То есть я чувствовал себя практически как селебрити. Я там все знал, меня там все знали, там, а школа была небольшая, где-то там, где-то, наверное, тысячу человек. А в Америке как работает система? Школьник приезжает и выбирает предметы, которые он хочет изучать. Есть э, два предмета, которые обязательно взять. Это американская история, например, и там, физкультура, или английский. А остальные ты выбираешь сам. И когда школа большая, в каждом классе новые ребята. Например, у нас есть программа, называется FM Public. Когда ребята уже платят за обучение, платят семье. То есть эта программа будет начинаться а стоить где-то 20 там, тысяч и выше. Но ты выбираешь, куда ты едешь. Ты можешь выбрать там Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Орландо и так далее. Но там огромные школы. там иногда три тысячи, четыре тысячи школьников. И каждый класс там новые ребята. Нашим ребятам там сложнее адаптироваться, сложно знакомиться, да? и ты не такой особенный, как там, скажем, в маленьком городке, потому что таких, как ты, много. Там будут ребята из Китая, там, не знаю, Испании, Италии, Бразилии и так далее. С одной стороны, это круто, конечно, с другой стороны, тебе занимать больше времени именно привыкнуть к американской культуре, образованию, там, английскому, да, там, еде и так далее. Поэтому я очень всем советую, ребятам, которые хотят все-таки поехать на год, именно побыть в маленьком городке и узнать настоящую Америку. И эта программа, на самом деле, очень изменит вашу жизнь. Вы поднимете ваш уровень английского языка. В конце программы все наши ребята начинают уже с с собой разговаривать по-английски. Это новые друзья, это новые взгляды на жизнь. И ты уже начинаешь как-то понимать, что ты хочешь делать, потому что американские государственные школы дают специальные тесты, карьерные тесты, где ты понимаешь, что у тебя получается, что нет, какие у тебя сильные слабые стороны, какой карьере лучше заняться в будущем. Да? А потом вы приезжаете домой. Uh, и уже вместе с родителями решайте, uh, что вы хотите сделать в будущем. Конечно же, многие ребята хотят возвращаться, там, хотят поступать в университеты. Некоторые остаются, используют этот опыт для там, открытия своего бизнеса какого-то. То есть ребята приезжают uh, больше лидерами, такими, больше независимыми ребятами. Они уже знают, чего они хотят. То есть программа на самом деле очень крутая Она именно для тех ребят, которые uh, дают тол толчок на будущее. А что, Саша, тут со школой? Они как бы договариваются сами уже с директорами школ, должны, да? Как, как вот это обычно происходит с нашими странами? Мария, интернат или пауза у них там? Да. Но, дело в том, что в большинстве случаев в мире, в стран мире, ребята не теряют этот год, ни семестр, ни год. То есть они, скажем, заканчивают девятый класс, скажем, там Беларуси или Един класс в америку, возвращается назад и продолжает учиться в 11 классе. Uh -huh. К сожалению, в Беларуси такого еще нету, то есть не признают американское образование, поэтому ребята индивидуально договариваются со школами, директорами. Например, в России, я расскажу, как это делать в России, а в России сейчас очень развиты онлайн-образование, то есть к нам приезжают ребята в америке, и они берут онлайн-уроки по вечерам то есть они не теряют этот год или они берут академический код или они, они сдают экстерном или они, они директоры и говорят э, какие предметы мне нужно взять в америке чтобы не потерять этот семестр или год и там директором говорит там скажем за математика там это это это а потом ты прилетишь и сда сдашь там русскую литературу и язык так тоже можно то есть к сожалению нет такой универсальной системы как скажем в Европе и в латинской америке даже в азии когда засчитывают это все предметы вот, поэтому в Беларуси нужно договариваться а, индивидуально. Вот, а, Что у нас еще? У нас еще есть частные школы, с которыми мы работаем. У нас, например, вот на рынке вот СНГ, да, а, несмотря на то, что у нас 8 программ, у нас популярны только 2. Одна вот эта самая дешевая, вот это которая, Pub, да, и самая дорогая, стоит там 40-45 тысяч. Вот, Это уже для клиентов, которые приходят к нам и говорят, я хочу, чтобы мой сын или дочь поступили в топ-50 университетов США. Uh -huh. Без проблем. У нас есть своя частная школа бординговая, пансионат, где ребята живут и учатся. Uh -huh. У нас процентов поступления в 150 университетов в США. Более того, вот эта наша школа St. Thomas More, которая находится в Коннектикуте, Она 2 часа езды от Бостона и 2,5 часа езды от Нью-Йорка. Она очень сильна в спорте. У нас 6 выпускников нашей частной школы сейчас играют в NBA Национальной баскетбольной ассоциации. И тренер Хьюстон Рокетс, например, он тоже заканчивал когда-то эту школу. То есть, мы эм, помогаем ребятам и в спорте, и в академическом плане. Вот, Естественно, знаете, вот наверное, чтобы поступить, поступить в университет США, нужно подготовить такой, так сказать, пакет, the whole package, да, как говорят. То есть, одних оценок, пятерок, там и плюс этого недостаточно будет. Конечно, нужно показать, что у тебя есть лидерские качества, например, ты там помогаешь бедным, ты работаешь на волонтерской благотворительной организации, да? у тебя хорошие оценки ты там открыл какой-то клуб, у нас тут мальчик один в нашей школе открыл йо-йо-клуб, знаешь, так, тоже получил за это кредит, занимаешься спортом, естественно, да. то есть нужно показать то, что ты что-то отдаешь от себя обществу, вот, поэтому нужно подготовить себя очень хорошо, и мы этим занимаемся тоже где-то за год, за два года до поступления в университет, это для тех ребят, которые хотят поступить уже в университеты. Вот. но если брать в общей сложности, у нас есть программы на любой вкус, <laughs> на любой цвет, так сказать. Например, у меня есть там вот сын, у нас там бюджет не знаю 20 тысяч долларов, мы хотим, чтобы он учился в Калифорнии и занимался гольфом без проблем. Вот там государственные, три государственные школы, вот там три частные школы, вот там опции с семьей, вот там опции, когда ребята живут в резиденции. Этот стоит столько, столько, столько-то. Вот, то есть под каждого школьника мы находим а, конкретное решение, а, и в зависимости от уровня английского языка, в зависимости от бюджета, в зависимости от специальных запросов. Есть ребята, которые просто хотят поехать получить опыт там, на семестр, на академический год и вернуться назад. Без проблем. А есть ребята, которые там, я еду в Америку, потому что я хочу получить эти 100, там диплом, потом просто в Гарвард, например. Да? Это отдельная история. Вот, и этим мы и занимаемся здесь, помогаем именно ребятам осуществить их мечту в зависимости от их возможностей. Вот, но с, с нами работа очень просто, все восемь программ мы ведем здесь, в нашем офисе в Нью-Йорке, у нас одна анкета на все программы, неважно какая, и мы берем на себя ответственность за всех школьников, которые находятся наши, под нашей программой. Отлично. Но все равно, Саша, получается бюджет есть минимальный да то есть если меньше 10 тысяч долларов то как бы надо думать как заработать 10 тысяч долларов родителям правильно я понимаю ну, то есть да, я бы сказал так примерно это минимальная цена но вот эти 10 тысяч сергей а это уже включает в себя и авиабилет. да да но я понимаю что ну, условно говоря у человека должно быть 10 тысяч долларов ну родители должны быть готовы тогда вот он может об этом задумываться и вот на вот поехать я понимаю Хорошо, да. Да. Примерно mm -hmm. так и получается, это самый бюджетный вариант, то есть, ребята, если вы хотите а, выбрать, куда вы хотите поехать учиться, там, город какой-то, там, Бостон или частную школу, это будет уже дороже, естественно. А, конечно же, например, иногда, а, когда ребята пойдут в частную школу, например, в нашу частную школу, Синтомус, мы даем какие-то там скидки, вот эти scholarship, да, но на 100% это очень сложно получить. Обычно мы даем там, скажем, какие-то атлетам, спортсменам, которые хорошо говорят английском, у которых хорошие оценки тоже. Вот. Поэтому там тоже должен быть такой пакет, а не просто там, я получил там золотую медаль, не знаю, химии. Все равно этого недостаточно. Если ты еще получил медаль химии, если там играешь за сборную какую-то, вот это уже достаточно там получить какую то Поэтому да, так работает. Но так как так получается где-то, если брать совокупность всех расходов, которые необходимы для программы, и так получается где-то от 10 тысяч и до 60 на самом деле, в зависимости от запроса. Но это Отлично. все возможно, это все... и извини, Сергей, у нас нет отказов в визе, то есть для школьников дают всем без проблем. Отлично. Спасибо большое за презентацию.